Хотел бы оставить отзыв о коучинге Ирины Бухларевой предназначении по почерку. Пришел я в этот коучинг, потому что у меня была потребность разобраться в себе. Потому что в последнее время меня разрывали свои чувства того, что я хочу и чего я могу. И мне хотелось понять как это, <смех> что я, на что я способен и что я могу. И э, по последним двум, э, с половиной месяцам, когда я пришел, э, у меня было полнейшее не, непонятное чувство о том, что я представляю себя не таким, какой я есть. И э, на протяжении занятий э, Ирина мне э, давала пояснение и разъяснение именно по почерку, что у меня в складе характера есть и какие сильные стороны и слабые и эти разбирали тонкости. И у меня появилось своя уже точное определение того, что я за человек и что мне больше всего подходит. Вот. Но тем не менее, мне этого еще мало и я бы хотел понять больше а, о том, что, что у меня личным, а, личные качества в плане семейных отношений и отношений с близкими людьми а, докрутить и разобраться в них, чтобы мне в этом а, была помощь. Я надеюсь, что это не последнее мое а, занятие. И хотел бы дальше продолжать э, получать и обучаться, скажем так, премудростям от гуру в этой области. Спасибо. До встречи.